Всем привет, поделюсь очень интересным проектом, называется он Motor Money, экономическая игра с выводом реальных денег. В проекте уже более 578 тысяч человек, проинвестировано 80 миллионов рублей и выплачено 59, соответственно но люди получают свои деньги и проект уже 301 день. Что же нужно делать и каким образом устроен процесс игры, давайте разберем поподробнее. Перейдем в мой кабинет. Здесь у меня таксопарк, так сказать. Вот, э, все автомобили купленные в проекте, они приносят доход. То есть, вот, вот они автомобили. Э, с Hyundai Solaris стоит 10 рублей. Да, вот его доходность, 25% в месяц он приносит дохода. И суть проекта в том, чтобы мы покупаем, мы покупаем автомобили, и они нам приносят деньги. Вот, соответственно, количество в час, сколько они приносят. Чем дороже автомобиль, тем больше доходность. Чем больше автомобилей, тем, соответственно, больше денег. Самый дорогостоящий автомобиль, он стоит 50 тысяч рублей, приносит 35% в месяц. То есть в среднем окупаемость ну, около трех месяцев. Это нужно понимать, что, ну, хотя проект давно существует, но есть определенные риски. Инвестировать суммы нужно с умом. То есть, если вы проинвестируете последние деньги или деньги, взятые в кредит, то это не есть хорошо. Нужно это всегда понимать и иметь в виду. Я постоянно предупреждаю и говорю всем своим друзьям, что нужно вкладывать не то, что вы не боитесь потерять, так сказать. И это для вас будет не критично. Вот здесь копится доход, заработанный автомобилями. Мы его можем снимать, снять деньги в кассу автопарка. Обратите внимание, вот денежки поступили. Они выходят сразу на выход, на вывод. На вывод деньги идут. И таким образом можно заказать выплату. Но можем обменять можем обменять либо на покупки обмен с вывода на покупки либо обменять на рекламу давайте пройдемся по плюсам проекта Здесь, во первых нет баллов для вывода которые так сказать ограничивают выплаты во многих других проектов так называемые кэшпоинты которые ну, за привлечение рефералов даются то есть вот эти деньги на вывод 31 рубль. Сейчас можно вывести, да, заказать выплату на любую платежную систему. Возможность выводить на различные кошельки. Это очень хорошо. Это большой плюс проекту. Также вы можете при пополнении баланса пользоваться различными кошельками и различными платежными системами. Можно с карты, допустим. Там Яндекс Мани тоже есть. Также добавили криптовалюту. Пожалуйста, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Мега-Касса. Ну вот, ну, очень много возможностей заводить деньги. Кстати, при регистрации дают один автомобиль, в подарок. Вот Hyundai Solaris. То есть можно зарабатывать здесь даже без вложений. Он будет приносить доход, но это, конечно, будет долго, нежели если мы проинвестируем средства. Да? Но зато без рискового, пожалуйста, можно, ну, кто не любит рисковать тот может зарегистрироваться и получить свой автомобиль эквивалентом 10 рублей, который будет наносить доход. Вот. Хочу рассказать про то, что здесь серфинг еще он неплохой. А, Платит за просмотр сайта 65, а, то есть 6,5 копеек, да? 6,5. Ну вот еще 4,5, 2,5, 2,5 копейки. Можно таким образом себе наработать средства на покупку автомобилей. купить еще один, второй, третий. Ну вот у меня сейчас 99 автомобилей. Вот эти дорогостоящие, ну так сказать, ну не 250 рублей они стоили. Это я купил с тех средств, которые вводил в проект. Шесть автомобилей тоже куплено. Вот, вот эти два уже это заработаны с проекта. Ну и все остальные, Солярисы, чтобы увеличить свой доход вот здесь прописано сколько в час сейчас доход да можно э, обменять сейчас допустим там 30 рублей 30 рублей произвести обмен заполняем платежный пароль его в настройках можно ввести вот 30 рублей теперь на покупке у нас есть заходим покупаем автомобили один два Три автомобиля куплено, можно было вот подкопить, купить за 50 рублей. Сейчас доход уже это 73 копейки в час. Кажется это немного, но на самом деле это уже пассивный доход. То есть с этого можно уже что-то потихонечку думать и развиваться иметь. Здесь есть еще бонус, бонус, ежедневный бонус. Каждый день мы заходим. Нажимаем кнопочку, получаем от 10 копеек до 1 рубля. 73 копейки в данном случае. Данный бонус нам падает на покупку. Кто без вложений, если хочет, то вот ну, вот тоже штучка удобная. Все, можно таким образом накопить. Я расскажу про другой проект. Ссылочку оставлю в описании. Это, кстати, проект тоже от Motor Money. Называется он Fruit Money. Там я не вкладывал ни копейки, там тоже... Ну, потихонечку растет. Растет это все дело. Надо понимать, что проект может в любой момент, конечно, закрыться. Я не говорю о том, что он долговечный. Поэтому все риски учитывайте, берите на себя это. То есть надо понимать. Всегда повторяю. Ну вот накопилось 6 копеек, можно их вывести. Ну вот. До 10 рублей догнали. Купили еще один автомобиль. Это, так сказать, метод сложных процентов, когда мы делаем реинвест, это очень выгодно и на самом деле вот эта сумма будет быстро расти, быстро расти и будет доход постоянно увеличиваться. Нужно это понимать, что с каждым разом, когда вы покупаете еще один автомобиль, докупаете, это вы увеличиваете прибыль, в следующий раз вы быстрее уже купите этот следующий автомобиль, так сказать. Вот это все нарабатывается сначала тяжеловато, но потом это все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, то есть очень интересно. Для тех, кто рекламирует какие-то другие сайты, да, пожалуйста, здесь есть возможность разместить разместить свой сайт также в серфинге. Вот добавить сайт в серфинг. Пожалуйста, добавляем. Все, вот у меня тут несколько тоже проектов добавлено. Пожалуйста, можно пользоваться как рекламным рекламным так сказать инструментом помимо всего прочего также есть есть оплачиваемые задания оплачиваемые квесты ну и всего здесь два вот один квест у меня пройден это э, пройдите значит на официальную страницу вконтакте подпишитесь как Только подписывайтесь, можно вот здесь подать отчет, все, я подписался, все вам один рубль тут же начислят на покупки. И вторая возможность заработать на квестах – это заказать выплату на проекте, да, и опубликовать скриншот на одном из сервисе, ну это разные форумы, вот, пожалуйста, можно выполнить. Выплата у меня уже была, но дальнейшие будут выплаты. Также есть калькулятор дохода, вот смотрите, допустим мы там, вот сейчас нынешнее вот состояние, да, то есть за 365 дней мой заработок, если я не буду больше, ну, вкладывать дальше, инвестировать, составит там половиной тысяч рублей. Да, я думаю, что это нормально, учитывая, что я всего 1000 вложил, дай бог существование этому проекту еще там многие-многие месяцы. Но можно рассчитать, например, если там взять какую-нибудь одну еще машинку да, за 50 тысяч рублей и рассчитать. Вот смотрите, грубо говоря, 25 рублей это будет доход в час. 600 рублей это за сутки. Доход за месяц будет составлять 18 тысяч рублей. Ну и за год, соответственно, это будет 220 тысяч. С 50 тысяч это вполне нормально. Для тех, кто действует по-крупному, здесь существуют конкурсы конкурсы, вот, вот конкурсы, например, ежемесячный конкурс инвесторов, то есть вот этот человек внес, да, за этот месяц почти 300 тысяч рублей в проект, Ну он не просто так внес, то есть он понимает, что это серьезный проект, что зарабатывать здесь можно, и за то, что вот он, если победит в конкурсе, да, он получит 20 тысяч рублей, Остальные немножко отстают, но тоже люди инвестируют, люди вкладывают свои живые деньги. Они уже вполне возможно все отбились, да, по-крупному кто входит, потому что доходность постоянно растет, это все быстро-быстро-быстро развивается. Есть также конкурс рефералов, то есть, например, вот у этого человека там рефералы пополнились на, на больше, чем на миллион, да, и он получит 20 тысяч рублей вот 1 апреля, да, вот ну, у кого-то поменьше ну, то есть это это это работает статистика проекта статистика проекта вот самый большой доход в час у кого-то 300 рублей кто-то скажет а это же мало но на самом деле ребята это вполне достаточно вполне достаточно 300 рублей кто зарабатывает хотя бы 300 рублей в час да? то есть это же пассивный доход ты спишь он растет за сутки это уже будет ну, порядка там, скольки, там 6 -7, 7 тысяч рублей. Вот. Этот человек на рефералах, да, получил уже 384 тысячи рублей. То есть почти 400 тысяч рублей можно заработать на рефералах. Вот, кстати, вот видно в следующей таблице, да, что у него 36 тысяч человек. Самый. Так сказать, человек, который больше всего вывел денег, это вот 673 тысячи. Ну, давно он уже участвует, больше полугода. Ну, почти полгода, грубо говоря. Вот, вся статистика приведена. То есть, проект рабочий, деньги выплачиваются, но нужно понимать риски. Что еще можно сказать? Вкладка в помощь, да, помощь... То есть, служба поддержки всегда на связи. Можно задать вопрос по любому каналу, так сказать. Все оперативно, все быстро работает. Быстро отвечают. Вот, кстати, адреса. То есть, есть основной. И есть несколько зеркал. То есть, проект ну, не пропадет, как говорится, из вида, если что-то вдруг случится с основным сайтом. Вот. Подведем итог. Среди множества проектов, существующих в интернете о заработке, да, этот я считаю один из ведущих, потому что здесь все очень быстро растет. Кто-то скажет, скептики скажут: "Ой, нет, он скоро закроется". Ну, ребят. Конечно, он недолговечный, он когда-то все-таки может быть и закроется, да. Но он себя уже сильно показал и идет вперед, вперед, вперед, вперед. То есть, смотрите, резерв проекта позволяет платить, люди люди добавляются, там где-то глубже в статистике я смотрел, там по 4000 человек в день где-то добавляется. То есть это все работает. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Но ну, сами думайте уже инвестировать, не инвестировать. Ссылки все я оставлю в описании видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания, друзья. Пока-пока.